Теперь далее общую часть заклеил. Сейчас еще раз обезжириваюсь уже соленкой, водой все протерто несколько раз. Мне очень важно обезжирить вот эту зону перехода. Опа, камера садится. Это плохо Короче, кле... клеится лепесточкой таким образом Чтобы, когда я буду красить Точнее, лакировать здесь Лак, попадая туда, давал еле-еле заметную линию припыла Интересная штуковина Так, села у меня основная камера Не понял я на каком моменте остановился Поэтому повторюсь Приклеена специальная такая лента тремовская Для переходов По центру у нее есть клеевая полоса По краям Хвостик висит, пустой. То есть есть зазор для того, чтобы лак не сделал четкой линии. Очень удобная штука. Дальше. Здесь я приклеил у Мирки. Нашел вот такой классный поролоновый валик. с одной ну, Со смещенным клеевым центром. Для дверных проемов, для создания переходов вдоль ребер. Вообще шикарная вещь. Не знаю, где я раньше был, почему его не нашел. А я его приклеил вот этой клеевой полоской. Вот так. То есть у меня... Нету хвоста телепающегося Но, тем не менее, не будет жесткой линии Это тоже все для лака Остальное заклеил бумагой таким образом, что после лакировки Я снимаю бумагу Снимаю скотч И обрабатываю переходным растворителем Пленка у меня заканчивается аж вот тут крепится То есть у меня переходный растворитель не даст никаких хвостов мне. Сейчас заклеим последний участок И приступаем к откраске вот тут надо закрыть так, Теперь открашиваем Я повесил выкраску Сделал на пшики пробные Не хочет фокусироваться За раз Короче, давление 1,6 Подачу чуть-чуть прикрутил Цвет я уже этот выкрасил Проверил его. Так, где-то у меня вот тут протир на торце. видно, как хорошо укрывает. Это пол слоя, даже мокрого тут толком и не было. Вот тут у меня грунт идет. И он хорошо закрывается. А вот белая он протир до низа, он хреново закрывается. Выкрас я себе делаю, во-первых, сконтролировать припыльный слой. Так или иначе, то есть какого лучше положить, это раз. Во-вторых, у меня почему-то нету заводской выкраски этой. То есть я, грубо говоря, себе делаю в ColorBox библиотеку. Хорошо, сушим А и нанесу припульный слой Так, открываем кузов Выкраску мочим антисиликоном Чтобы она была прозрачна Сверяем Да, хорошо В камеру, конечно, что-то на темнее смотрится Хотя так К крылу хорошо Да, в общем то есть я взял подобрал один из четырех заводских кодов сделал выкраски подобрал то что лучше подходит и спокойно вот так вот открасился. так тут уже у нас все просохло рассохло. идем замешивать лак выкраску обязательно надо залачить чтобы сохранить ее а замешиваем лак и шпарим лаком Что ждать, тут делов осталось раз-два <клев> Все, лачимся Давляк, двоечка Теперь, там где у нас Старый лак, я сейчас первый слой Не наливаю Полный глянь сдаю только тут, где краска Подачу выставим на минимум Я, фактически, тут дам только пыль. Лачу смело туда, к ребру. Теперь открою подачу, где я покрасил, чуть налью. Вот так. Теперь давляк 1.8 и уже заливаем все. Сюда к парашюту идем поближе. А, давайте проемчик вначале. И поехали. Проверяем сразу. Ну пойму, круто кратерочек какой-то, сука. Откуда ты лад. Так, так, так. Сразу под парашютик И идем делать переход. То, что я что люблю ватовский штекер, можно снять все одной рукой у тут двойной открас идет вот переходник он хорошо перемешан теперь снимаем эту ленту снимаем вот этот так сейчас надо вначале валик копырить чтобы он нам нигде пакости не сделал Как неудобно все делать вот одной рукой Вы не представляете Наверное но Надо же как-то и снимать Так, отсюда сразу снимаем Вот это Теперь Снимаем Давайте отсюда Вот это Вот это Иди сюда. И вот это. Что мы видим? Видим хороший переход. Переходничком. Тоненько. Тут во честно говоря, вообще ни хрена не видно. Ну, пройдем вот так. Сейчас он чуть обсохнет видно, что переходник тоже дает блеск, для чего я заклеился именно таким образом, потому что уже было замечено, если здесь заклеить бумагу а допустим сверху переходного какого-либо скотча пленки, валика ну короче, когда будем пшикать переходником чтобы у нас не было нигде жесткой линии потому что эту жесткую линию потом превращает тут есть лак который разъедает старое лакокрасочное делает глянец то есть это не просто растворитель. Это именно специальный. На нем даже написано. Фейдаут Ultra HS". С этой дрянью надо работать аккуратно. Но если она потечет... То есть лучше не допылить, чем перепылить. Но если она потечет, это все. Это труп. Ну вот, как-то так. Завтра... Я уже открасился на ночь. Завтра приду, поставлю, может быть, лампу. Ну и гляну еще, как она будет. Поставлю лампу, закроем дверь, посмотрим цвет, полирнем переход. И все. Прошла ночь сушки, естественной. Вот такой переход получился. Думаю, проблем тут не будет. Ни в полировке, ни в чем. Сейчас расклеиваемся, выгоняем, я поставлю на нее лампу, пусть чуть подсохнет, потому что ну, так или иначе в помещении было прохладно, ну, в камере не топил ничем, То есть 14 градусов, это довольно-таки холодно для сушки, поэтому поставим лампу, подточим пару соринок, закроем дверь, посмотрим на цвет, да будем заканчивать. Так, выгнали, поставили бампер на место. Я ее поддамкратил. Мне сейчас нужно тут изнутри еще раз обработать все. Гермитосом пройду. Потому что я сомневаюсь, что там обработка осталась живой. Поставлю лампу. И потом аж, когда высохнет через пару часов, поставим на место под крыло. Итак, теперь повернем переход. Тут я еще не трогал, видно матовость, да, это пропыл от баллона. И вот где матовость заканчивается. Вот тут вот лежал скотч, вот так вот хорошо видно на лампу, где было заклеено, а где попадал переходной растворитель. Почему я и клеился выше? Потому что если бы у меня вот тут, скажем так, был приклеен скотч, я бы здесь обработал переходником, у меня бы здесь была жесткая ступень, как будто залакировали, и ее бы было проблемно убрать. А вот я вот тут вот кусочек полирнул То есть все мехом спокойно сполировывается Без каких-либо напрягов Буквально за одно движение а Полируем вот эту полку Вот эту я уже тоже полирнул Чтобы просто показать, как получается переход Потому что на той полке вообще его поймать Фактически невозможно Он тут с обратным как бы, переломом И линия лампы ну, вообще никак не попадает Чтобы ее даже как-то подломить Поэтому вот тут на этом изгибе Хотя бы можно четенько увидеть Может так как получается переход под этот скотч. Мне понравился этот скотч. На таких ребрах... Ну, хорошая, очень хорошая вещь. Полируем. Чутка пасты. Пробую опять-таки, пробую, ищу. Что мне вот Сергей говорит по рупису ему нравится. Я вот пробую, сейчас попробую его с белым мехом. Как бы юзаю, щупаю. В принципе, неплохо. Паста работает. С автомеджиком они в одинаковой цене. И у меня, честно говоря, такое ощущение, что они работают почти одинаково. Не могу только понять, на чем лучше сосредоточиться. Да? Белый мех. мерка. Это простой дешевый мех. Он работает жестче, чем желтый. Ну, в принципе, вот посмотрите, какой блеск. Это я тут прошелся, пару соринок убрал. Блеск замечательный. Ну, конечно, цвет, серебро. Такое светлое. Но параллоном пройти все равно надо после него. Обороты невысокие. Где-то 1100. Ни наждаком ничем я тут не работал, кроме того, что когда готовился под переход на ребре сильно долго пилить нельзя иначе такое ребро очень просто пропиливается здесь у нас все было сделано под валик поэтому тут ничего как бы даже и не ощущается теперь мерковский поролон что-нибудь то что придает блеск Также сейчас аккуратненько терну дверной проем, потому что я так или иначе какая-то рисочка там от скотчбрайтика тоненькая осталась. Ее может и не сильно заметно, но тернуть тут это несложно. Вот и все. Вот тут у нас идет под внутреннее ребрышко. Переход получился сам по себе. Вообще. То есть ничего не надо было сделать. Здесь тоже переход. Все чисто на поролоне. Никаких наждаков. Ничего не применялось. Ну, поролон. Круги полировочные. Здесь тоже дали глянец. Все в порядке. Подкрылок уже поставил. герметосик там высох. Дали дополнительную защиту. Снимаем скотч, ставим лючок. И моем машину. Все, все готово. Еще можно тут вот подрисовать чуть-чуть. Хотя бы кистью, чтобы не так было палевно. что тут какое-то повреждение было. Оп. Оп. И оп. По цвету все нормально. Перехода не видно. Мне нравится. Самое главное, ступеньки переходов получились довольно-таки хорошо. Все, машину на мойку. И готово всем по машине все готово тут подкрасил чтобы хотя бы в глаза не выросалось. в принципе все мы на этом закончили в общем сложности вся процедура у меня заняла полтора рабочих дня если есть конечно какая-то срочность можно сделать и за один рабочий день но я сторонник того что пусть лучше чуть-чуть постоит а лишний там час-два посушится нежели торопиться, и потом будут какие-то просады, оконтуривания или еще что-либо. Так получилось все хорошо. Все, на этом все. Следите, какие вопросы, в комменты. Всем пока.